Мужская сумка, натуральная кожа, удобно, комфортно, замечательный подарок, вложение средств, достойно вашего мужчины. Сумка, сумка-рюкзак, практичная, натуральная кожа, черного цвета, позволит вашему мужчине быть стильным, передвигаться быстро, с комфортом, потому что руки останется свободным. А документы всегда рядом. При нем. При нем. В сумке очень много карманов функциональных. Сверху карман небольшой. Еще один карман на молнии. Входит моя ладонь. Мужская тоже войдет легко. Еще один кармашек. В нее тоже входит ладонь. Один карман есть на задней стенке. У нее тоже входит ладонь. Есть центральный вход. Везде металлическая, надежная, прочная молния. Бегунки, надежная фурнитура. Здесь удобный боковой вход. Хороший, качественный подклад. Прочная стропа, которая вшита и зафиксирована. В верхнюю часть и в боковую. Длина ручки регулируется. Сумку-рюкзак можно носить различными способами. Один из способов, самый традиционный, это вот так. Достаточно на большой объем и на высокий рост. В общем, так, как будет удобно носить вашего мужчину. Цена 4000. Размеры. Сумки оставлю внизу в боксе. Там же. Все наши контакты вы можете позвонить, либо написать восемь девятьсот четыре, четыреста, тридцать, вам и вашим семьям Это был наш канал Сумчатый эксперт. И я Буденская Оксана, пока.